Приветствую всех любителей видеоигр. Дредж продолжается. Будем проходить дальше. Так, на самом деле я плохо помню, что произошло точно. Так, в трюме у нас удочка по мелочи. Потом корабельных дел мастер. Как бы все понятно, это мы все устанавливаем. Это нам, наверное, нет смысла пока что ставить. В принципе, я думаю, нам надо будет поставить вот такую штуку, но чуть-чуть попозже. Сейчас мы будем Отплывать. Так, свет нам нужен Зачем? Сейчас мы будем тупо прямо плыть назад, вперед Без поворотов, без всего Почему? Потому что нам нужно поймать Там парочку каких-то интересных рыб Стоп, не на ту кнопку нажимаю, представляете? На F И вот так вот Так, ну и поехали Отлично, это редкая что ли? Возможно какая-то получше А, все, истощены Да, это прям своего рода прям редкая так, но ну мы больше никуда не поедем. Прям так, если рассмотреться. У нас вот прям уже прям кипиш. Оп-оп-оп, оп-оп-оп. И причаливаем. Отлично. Так, торговец. Поймалась ли рыба для моего заказа? Да. Отлично. Блин, ну мне ее жалко. Но придется. Так, торговец, рыбы, рыбы протягивайте. Студ боксов! Не думал, что тебе хватит духу. Ночная рыбалка дело не из легких. Хотел тут с тобой покалякать насчет нового источника дохода. Я тут думаю попробовать ловушки для крабов. Я одну даже для тебя припас. Она немного побитая, но корабельник дел мастер ее точно починит. Блять, заебись. Управляться с ней дело несложно. Бросишь море в любое место, а через день-два возвращаешься и ловишь улов. Моему покупателю нужен краб-скрипач. И обыкновенный краб. И тот, и другой тут водятся. Я не понимаю, как ты каждый день этим занимаешься. У меня вот море кости ломит. Старый стал. Так, 100 долларов. Ну, давайте купим одну. И как бы сойдет. Так, ну нам надо отдохнуть. Хватит. Поехали. Так, с помощью Е, нажав правую кнопку мыши. Ну, допустим, а где нам ловить крабу? Есть вообще смысл там выбирать какие-то места? Вот я вовремя, да, выехал? Прям под рассвет такой, красавчик, молодец. Ну, давайте попробуем. Допустим, давайте одну ловушку бросим здесь. Много. Ага, понял. Ну, давай. Все, ловушка брошена. Поехали дальше. Много-много. Как бы здесь их везде много. Ну и вторую давай вот здесь бросим. На глубине 3,5 метров. А я не смогу до это затянуть, по-моему. У вас нет оборудования для этого. Как? Как? А как? Чем, блин? Может быть надо эту глубоководку брать? Ну пока, ладно, давайте половим то, что есть. О, блядь. Сказ, дорогой. О, еще эпический. Ну все. На -а -а -а. <тес> )まあ это у нас все. Так, а все, а это у нас кончилось. Едем дальше. Не знаю, мне, блин, нравятся такие игры. Спокойненько катаешься. Сначала лутаешься потихонечку. Потом что-то там устанавливаешься. Ну давайте попробуем одну поймаем. Может быть, она влезет туда? Нет, так не влезет никуда. Бля. Ну, допустим. О. О. -о, -о, -о, -о. Теперь только маленькие, к сожалению, малышки могут к нам поместиться. двухярусные, грубо говоря. Кто у нас тут? Треугольник, погнали. Как хорошо, что ее крутить можно. Все, здесь мы наловились, едем дальше. Так, получается, на следующий день мы возвращаемся... Получается, смотреть наши крабовые ловушки же. Чисто фактически получается так. Так, кто у нас тут? Не подходит Плывем дальше Но Вообще нам еще далеко, скоро придется уплывать Для этого, блин, места надо А у нас его чисто фактически нет Так, здесь двойные, да, рыбки ловятся? Да, отлично Так, и все И все, пойдем продавать наш улог Вообще, думаю, надо новую турбинку устанавливать Чтобы мы все-таки побыстрее как-то, блин, плавали Чисто фактически это очень надо я бы все-таки попробовал бы другую удочку поставить. Так, во-первых, торговец рыбой. С чем сегодня, пожалуй, вы отдаете торговую рыбу, грунтецкую рыбу, он подносит ее к лицу, расплывшись в широкой улыбке, а затем делает глубокий прерывистый вдох. О, вот такая рыбешка мне всегда поднимает настроение. М -м, а интересно, вправе пальцем по рыбе, будто пытается что-то нащупать. А когда выдавливается одной стороны брюха, под разбухшей щой вырисовывается небольшой бугорок. Он спарывает брюхо, это тут небольшой кусочек ткани. А затем распространяет его на прилавке. Это оказывается носовым платком с изящной вышивкой. Да, впервые в жизни такое вижу. Но отдаю его тебе. За рыбу тоже заплачу, разумеется. О, это не первая странная рыба, которую я видел в этих краях. Так что они тебе попадутся еще не раз. Если поймаешь таких, приноси. Я за них хорошо заплачу. Некогда красивый на свой платок, который вынули желудко Гротейская рыба. Украшение изящной... Аллы, Так, подожди, а как? на да, продавать? Отлично, у нас есть пятиах. Пятиах. Пить, так, это в трюм. Так, все отлично. Через окно кают на тебя смотрит мужчина. Его лицо практически полно скрыто тени. Я знаю, что принес торговцу рыбу И скажу, без обиняков. А Я также знаю, что он извлек из рыбы артефакт. Не нужно его смотреть, но не здесь. Загляни ко мне на базальтовый остров. Это после выхода из бухты надо плыть на юг. У меня к тебе есть предложение. Буду ждать. Так, подожди, корабельник дел, мастер. Давай-ка мы вот это снимем. А, и вот так вот сделаем. И вот... Не-не-не-не-не. не не не Подожди. Блядь. А больше никуда в другое место я это поставить говно не могу. Ладно, устанавливаю пофиг. Так, и теперь мы берем вот это дело. Устанавливаем. Отлично. После чего мы покупаем... Ой, денег-то нет. Я уже купил, да? Бля. Ну ладно, ставим, пофиг. Отлично. Отличненько. Так, ну остается только на свет накопить. И можно будет уже подальше гонять. пу пу пу -пум. пу пу пу -пум. Это мы возвращаемся назад. Сухой док. А, но ну это мы ничего не можем. Ну давайте теперь пробуем. Отдыхаем. Сейчас просыпаемся. Во! блять! ну похуй. Это я уже просто переборщил немножко. Вот. Так, подожди, у тебя там глазки появляются. Сначала мы пойдем этих смотреть. Так, что у нас тут? Опа! Забрать. Установить, естественно. Так, о а чем? Нифига он место занимает. Надо было поближе, кстати. О, что там за торнадо такой интересный. Надо сейчас быстро туда сплавать. Отлично. Так, а теперь можно как-нибудь... Так, э -э, установить. Так, не-не-не, поплыли, поплыли пока там это самое. Блин, торнадо пропал куда-то. Очень жаль. Ага, понятно, здесь ничего не... А, как это я не могу этих ловить? То есть, все не судьба? А, вот этих могу. Ну, погнали. Надо немножко все-таки подзаработать. Ага, понятно, истощены. То есть, из-за того, что я на обычной удочке, теперь это в плане, ну, потяжелее идет. Ладно, попробуем других ловить. Ну, вообще, мне не это надо, мне запчасти, блин, нужны. Ага, это я могу теперь ловить, хорошо. Бля... Ну, блядь Ну чтоб тебя в ухо пихали Бля, еще еб тебя, блядь Ой, да иди ты нахуй, короче Так, ладно, я вообще за другим поехал. Мне не рыба нужна. Дайте попробовать вот это выловить. Да как так-то? У вас нет оборудования для этого места. Да какое у меня должно быть оборудование? как мне, блядь, лодку прокачивать? Блядь? Скажите, пожалуйста. Сразу, как? Пока мы до этого не доберемся, это чисто фактически нереально. Ну, идем обратно тогда. Что еще остается делать ты еще ремонт будет оплатить, но это уже попозже. У нас там дырочка, в принципе, не в таком важном месте. Так. Крабов несешь по моему заказу, да. Не забывай, что если ловушку для крабов придут не годность, корабельный мастер может ее подлатать. Хорошо. Ага. Готово. Заходи, как сможешь еще. Ага. Так. Сколько? 31 доллар. Ну, в принципе, сойдет. Так. Ну, допустим. Крабельных дел мастер, блядь. Да, я в курсе. Сколько стоит подлатать? 30? Я как раз 30-ку заработал. О, мне бы прокачаться бы, блядь. Так, ладно, это мне пока не столь важно. Да, мне... Вот ты мне скажи, блядь, как. Ты мне скажи, где мне это все достать, блядь. Как мне это все достать? Доски, хуёстки, блядь. Я просто не понимаю Мой трюм Ну, трюм понятно, хорошо Так, подожди, мой трюм Это, конечно, все прикольно А, ну, кстати, да, пойдем глубоководных ловить Потому что на них, в принципе, можно подзаработать хотя бы О, я вернусь вечером, зараза Плохо, конечно Ну, что поделаешь Так Поплыли, поплыли, быстренько. Ну там что-то интересное крутится. Остаток 5 часов. Щадящий рыболотцев. Книга прочитана, загляните, чтобы узнать больше. Драга. Что, блядь, за драга? Все-таки Я не понимаю. И мелководных теперь ловить не могу, бля. А вон вижу, это глубоководные. Ну а на пофиг, ночью потусим. О, блядь, да что же здесь такое, блядь, за поток энергии интересный. Могу такие ловить? Погнали. Опа. Какое то интересное поймалось. Ловим, ловим, похуй, всю ночь. Не спим всю ночь сегодня. Вот, еще одна. О. Так, вот здесь вот я видел глубоководных где-то. Ладно, мы можем не спеша. Я понимаю, что здесь, конечно, очень опасно. Но если это все дело делать, делать не спеша, то в принципе можно это самое. Аккуратненько дополовить рыбку. Все-таки те же самые рифы и так далее и тому подобное Могут сыграть с нами очень злую шутку Потому что они как минимум появятся прямо перед нами Блин, здесь вообще ничего черта не видно Надо реально новый фонарь ставить Прям реально новый Ну без вариантов, конечно, но что поделаешь Так, что это за хуйня? Что это такое? Это типа теперь он сам себя пугает что ли? Мне просто интересно реально Его начнет там ну как бы рассудок там или еще что-то Или мы сознание потеряем Я пока не очень понимаю куда мы точно плывем Но ему точно очень страшно Я вообще к быкам пытаюсь плыть Я даже ни одно блять ни одно место для рыбы не нашел Зато к быкам доплыл Отлично так, ну теперь я себя чувствую поспокойнее, можно подускориться. Так, хорошо, теперь к городу. Отлично. Могу ли я здесь отдохнуть, интересно? Ой, да ладно, можно? А что ты такое не покупаешь, да? Отдыхать. Поспали хватит. Отплываем. Ни черта не видно, но мы справимся. Ой, наша ловушка сломалась. Забрать. В трюм ее пока что закинем. А что, у нас место есть для краба? Есть. Ну и что ты очкуешься? Забрать. Закинуть. Так, а что, у нас места хватило? Отлично. не, ну пока все простенько это вот что за рыба, интересно, конечно. Так, торговец рыбой. Так, мне может крабов несешь по моему заказу? А, по-моему, нельзя. Да-да, мы здесь уже были. Ладно, заходи, как поймаешь. Ну что, вернемся к нашим баранам. Болезненного вида синюшная чешуя и выпущенные глаза. Вы никогда не видели ничего подобного. 20 долларов стоит подобная рыбешка. Ну, кстати, нормально А сколько ты? Ты 36 стоишь Ну, вообще, лучше на мелководных, конечно, сейчас На данный момент охотиться, скажем так Так, теперь мой трюм Требуется ремонт Это потом Так, ну у меня, блин, в трюме-то есть удочка Но прокачать я ничего не могу Так, отчалить Сейчас утро Так, карта, да, у нас есть? Да, отлично мы сейчас по заданию поплывем. Чи потому что чисто фактически мы уже знаем, что да как. Надо идти единственное, я бы, кстати, еще ловушку бы переложил. Ну ладно, пусть стоит здесь, пофиг. Так, ну как понимаю, нам туда. Ну да, все верно, нам сюда. Что тут, можно кого поймать? Ну, давай поймаем. Такую рыбешку, в принципе, можно нормально продать. Отлично. Отлично. Я сейчас, походу, всех отсюда выложу. Все, да, всех выложу. Ну и хорошо. Где же парковаться, да? Отлично. Надо было тряпку с собой захватить, блядь, похуй. Есть трюм? Есть трюм. Так, разрушенный особняк. Мужчина стоит в дверном проеме и смотрит, как вы подходите. В одной руке он держит старую книгу валом, переплете с серебряными лентами. Ты пришел? Хорошо. Позволь мне представиться. Я коллекционер. Меня интересуют многие картины, артефакты, сокровища, факты и диковинки, о которых едва осмеливаются мечтать. И у тебя есть кое-что, что я ищу. Вы протягиваете на свой платок коллекционеру. коллекционерам. Он подносит его к мерцающей лампе и внимательно изучает. Эти узоры, их невозможно спутать. Даже столько лет спустя этот на свой платок со старого корабля, которого я ищу, и затонул он много лет назад. На его борту привозили предметы необычайной важности. Как ты можешь догадаться, разыскать их теперь совсем непросто. Поэтому я привлек тебя. Вот что я предлагаю. Я поставлю на твой корабль оборудование, которое позволит вылавливать... Драгой, что-то стоящее, сместь корабль крушений из морских глубин. Найди утерянные реликвии, которые я ищу, и награда превзойдет твои самые смелые ожидания. На оснастку твоего корабля у меня идет всего несколько часов. Потом ты сможешь по-прежнему заниматься рыбной ловлей. Что скажешь? Конечно, я согласен. Это правильный выбор. Я сейчас же приготовлю оборудование. Мне нужно найти следующие реликвии. Кольцо, жрели, часы, шарманку и ключ. Предлагаю поспрашивать жителей окрестных городов о рыбокуршении и странах происхождения. Обо всем, что может оказаться полезным. Возвращайся, когда найдешь что-нибудь. Так, мой трюм. И куда он что поставил? Фиг знает. Ладно, что тут еще есть? Мастерская. Мистерская выглядит так, будто простаивает не первое десятилетие. Вы заходите на мгновение замираете, чтобы дать глазам привыкнуть к тусклому свету. Что будете делать? Заберу предметы. Среди обломков вы находите непонятные, жуткие агрегаты. Ладно. А я не могу чувствовать? А, -а, а Даже так, блядь. В трюм. Что будете делать? Вы же забрали оборудование. Что будете делать? Уйду. Отчалить. Нифига тут неудобно отчаливать. Сделали бы поудобнее. Так, надо вернуться на место. Обратно. Так, теперь наконец-то На каких-либо кораблекрушениях да? Сколько у меня места? Я смогу что-то забирать блять, да наконец-то Те же самые доски, хуёстки и так далее Ну-ка А что делать? Нажмите F, чтобы переключиться между кругами а, Ага, я понял Хорошо Не понял А, я понял теперь. Хорошо, понял Они так-то это просто делают так, и ч мы забираем? Старое кольцо. А что, и все? А доски там, не доски? блять, уже стемнело, пока я тут этой хуйней занимался. Ну и рыбкой пока поймаю тогда. Не, ну а ч? Просто что такое дело? Она одна влазит сюда? Не, подожди. Я больше чем что можно как-то по-другому сделать. Нет, нельзя. Ну и до свидания. Не, ну я как бы пытался. Ой-ой-ой. ой, Так, нам, нам к, зелен... О, стоп, к зеленому свету, блядь, сказал я. И сейчас бы въехал бы Арифа. Понятно, ничего не осталось. Так, забрать. Хорошо. Так, ну мы уже нашли кольцо, это, конечно, хорошо. Ой, стоп. А у нас на тебя места хватит, да. Ой, опять какую-то странную нашел. Марматка. Данное видео добавлено... Вот это я неплохо скатаю. Неожиданно. По большей степени. А как мне, блядь, все-таки доски заставать? Меня это больше сейчас волнует. Как бы улучшить именно кораблик сам. Дали бы возможность купить новый. С чем сегодня? Так, 100 долларов. Неплохо. Я могу продать? Не могу. Значит, в трюм. Так, до свидания. До свидания. До свидания. Ну, это, ладно, мелочи. На этом маленьком талисмане вырезан символ глубины. Он наверняка привлечен тех, кто к ней привлечен. Это понятно. Жесткие лопасти этого... Понятно. Смотрительница маяка. Давайте посмотрим, что такое. Тут в округе не было каких-нибудь крушений. Она смотрит на вас с подозрением. Позади большой соль есть место, куда течение выносит обломки из моря. Иногда ночью можно увидеть неестественное сияние, которое идет из этой части темных вод. Даже представить себе не могу, что там на глубине. Если еще что, о чем я думаю, лучше забудь. Так. Понятно. Об этом мы поговорили. Строите. Вы прижаетесь к женщине, сидящей на причале и выглядывающей в море. Она поворачивается к вам. Как? Спокойно Уж точно, уж точно куда лучше, чем в этом паршивом городишке Наверное, мне просто нужно уехать на какое-то время Возможно, навсегда Возвращаться к прошлому, это же ошибка Правда? Двигаться нужно только вперед, всегда Здесь не так уж и плохо Она вновь смотрит на море, погрузившись в раздумья Вот что Если поможет найти мне материала, может я смогу уехать? Совсем уехать, в смысле? Я услышала о остальном мысе острове к северу отсюда. Все, что мне нужно, это две связки досок и две связки металлолом. И тогда я построю себе там дом. Буду рад видеть тебя у себя в гостях. Если что-нибудь найдешь, просто оставляй все на стальном мысе. А когда закончишь работу, я тебе заплачу. Да не, все, спать. И пойдем искать эти самые, те же самые доски. Фьюз. А я там, видели там красное свечение, вот это ночное? Необычное. Но меня интересуют доски. Тихо, не врежься. Все, красавчик. Так, поехали. Тут, кстати, вот тут вот иногда тоже свечение появляется, поблескивание. Я хочу сюда заплыть, если честно. Меня это очень манит. Поэтому сюда заплываем. Над вами возвышается маяк, и волна одна с другой бьются в коварные скала. Пободи туда кто-то живой, человек или зверили, и волны выкинули бы их хрупкие измотанные тела к ногам этой огромной башни. Какая в ней все-таки таится сила в этой массивной каменной колонне, на плечах которой ответственность за бесчисленные жизни? Сколько еще она простоит? Скоро ли время, и ветер прилетят ее его руины и лишат предназначения. Над вами возвышается маяк. Так, где я? Ну, это не так интересно сейчас было, конечно. Не могу сказать, что это было прямо интересно, но мы пойдем... Ой, мы сейчас вот эту рыбу поймаем, естественно. Сотку стоит, блядь. Блин. блин, я в Крым не зашел. Блин, ну мы такую только две, наверное, можем поймать. Предположительно. Сейчас узнаем. Так, ну тебя-то я могу фиг знает откуда Туда засунуть Ну две, да, остальные как бы по мелочи Теперь меня интересуют всякие доски Где мне, блядь, их искать? Блин, кто-то выпал. О, а, это рыба, блядь О, поплыли туда Там что-то интересное и здесь, если честно, тоже Так, сейчас я поближе Из воды торчит скала с грубо вытесненным изображением угловатых рыб У ее основания выбита неровная фигура О, тут еще и рыб можно собирать Пожертвования какие-то здесь Так, ага, это там, это был срез своего рода Так, теперь сюда От этого судна остался лишь старый деревянный остров Вы подплываете чуть ближе, заглянуть внутрь Отлично, блядь. К сожалению, сука... Блядь, какую-то, блядь, я не хочу бросать, ну, короче, херста. Так. Ну, доски, хорошо, пульса, хорошо. Блядь, я просто лишу сейчас всей рыбы, ну и ладно, не заработаю, ничего не страшно. Главное, в принципе, все собрать Точнее, хотя бы испытать Камень тихо гудит, вы видите Реб в воздухе вокруг На поверхности танцуют невидимые силуэты, которые исчезают Причем вы успеваете в них осмотреться Холодный камень не отвечает на ваше прикосновение. Ну и хер Больно надо Вот там что-то тоже, там тоже какое-то кораблекрушение произошло Но мы туда не поплывем, потому что у меня, в принципе, места в честь. фактически не хватит Тут что-то интересное Но мы сюда тоже попасть не можем я уже всю карту да оплыл, я уже островок оплыл, да. Что-то с досками только сейчас повезло. Блин. А вот еще, возможно, сейчас повезет. А мне еще места хватит? Ну еще на одни доски точно. Чего чудо? Ой, ой, ой, ой! -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Так, и что у нас тут? Обрез ткани Но это не так сложно, как кажется Так, еще ткань Мы еще думаем, а, все, запасы стыщены Ну, отлично, мы, в принципе, М -м да Эй, куда? Забрать, конечно же Так, подожди, плыви Вот так, ага Ага, и вот так и сразу плывем туда, к ближайшему месту, где мы можем поспать. Да-да-да, я понимаю, что у тебя сейчас все очень плохо. Ой, ой ой Свет выключился. Это, конечно, печально. Но не переживайте. Мы сюда поспать. Так вот делаешь. Вот так вот просыпаешься. Так. Так. Так, а ч, у меня фонарик все, сдох, типа? Так, как там на Е? Нет, заработал, нормально. Ой-ой-ой, вот эти рифмена пугали сейчас. Так, а мне куда-то? Мне куда-то вправо. Ух ты! Вот красотка красотку там плавают, которую я не могу поймать. Жаль. Так, куда мне там? Я вообще не в ту сторону плыву, походу, да. Не вот сюда. Блин, такую красотку упустил. А все потому, что просто не могу ее собрать. Блин, здесь опять эти, эти сами не соберешь. Ну вот теперь хотя бы понятно, как корабль можно улучшать. А то, блин, даже не объяснили вообще ничего. Вообще ничего. Ой, меня прям ведет, ведет, смотрите, прям странные рыбы ведет. По воздуху. Куда мне будет. Красота. Блин, такая умиротворяющая, хорошая игра. Да? Даже не знаю, что с этим делать Так, сухой док да, да, да, да, да, так, что нам надо? Блин, нам новый корпус нужен, как ни крути ну, Чтобы его прокачать Нужно другие вещи прокачать Ну, давайте, поехали, металлолом Ты можешь быть как металлолом? Нет, не может быть, жаль, жаль Так, доски две Ну, допустим И вот так вот Это компонент исследования, хорошо железная цепь. Кому-то может показаться мусором, но она сделана из хорошего металла. Но такую можно найти покупателя. Ага. И топазовое кольцо тоже ушло. Так, допустим. Чё-чё-чё? Модифицирует 4 ячейки трюмы, позволяет хранить там сети. Ага. То есть за место... Ну, давайте, ладно. все равно мне, в принципе, это девать... Но это мне все равно надо прокачать, как не крути, судя по всему. Да, как ни крути Так, а сколько у меня... Так, торговец рыбой Что я сейчас сделал? Зачем ты в трюм ее закинул? Продать У нас сейчас, в принципе, хватает денег Чтобы что сделать? Правильно, купить себе новый, блядь, фонарик Отлично У нас будет хотя бы нормальный свет Так, теперь погнали за новыми частями Ну вот, хотя бы теперь вперед светит, блядь Ну потому что это не дело темноте вы уже поняли что в темноте я часто плаваю и без этого вообще как то крути никак в принципе как понимаю все эти обломки можно и здесь вокруг собирать ну, то есть недалеко от дома чисто фактически так Оп. как только вижу дырку нельзя почему сюда хочу про это сам Повторить. Так, вот сюда иди. Ага, погнали. И. вот Вот, вот такое простенькое занятие. Сходишь, стоишься, доски собираешь. Так, две доски. Это хорошо, нам бы еще металлолом найти. И цены бы ему не было, кажется, вижу. Так. Ага, да, да, мне не показалось. А там рыба. Тут драга, отлично. Как бы, как вот зачем захотел, тем затем и зашел. Ну тут доски опять. Тут хотя бы показывают, что собирать. Это круто. Все запасы истякли. О, о, то что надо, вот то что доктор прописал. Бля, вот это вот это вообще прекрасно. Наверное, один раз мы только получим от и Чуть ли блядь, не прошляпился. Так, сколько? Четыре ячейки занимает, зараза. Четыре. Так, как бы нам это дело сделать красиво теперь? Так. Ага. Чисто фактически никак. Ммм. Бля. Никак не выходит. Думай, Сашка, думай. Как-то можно выйти из этого положения. Хо! Ой, ой-ой-ой, я смог. Я же говорю, можно. Бля. В глазах вижу, что все не так просто. Отлично, два металлолома собрали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой А так намного лучше, так поприятнее, конечно. Так, ну вот сюда куда-то. Картоф. А, нам еще правее. Ага, хорошо. Ой, судно. Судно. Круто. А он разобьется, представляете? А я нет. А он, бедный, разобьется. Да ну их столько много, оказывается. Я к тебе не поплыву, братан. Ты мне прям вообще напрягаешь. Не знаю, зачем, как бы, все это. О, чуть не врезался. Он из ниоткуда появился. Отвечаю из ниоткуда. Да не-не-не, ты мне не нужен, братан. Вообще никак. Так, сухой дог, наконец -то. Иди сюда. Да-да-да, иди ты. Сначала ты. Так, хорошо. Так, тебе два металлолома надо Тебе один Так, что мы тут сделаем? Для фонарика место добавится Тут для сетей Вот эту штуку было бы хорошо улучшить, конечно, но сначала начнем с тебя Нам просто реально нужен новый корпус Как ни крути Так Ну давайте ставить, что тут? Отлично Отлично. Но осталось всего немножко. Ткани доски. Металлолом. Так, ну спать. Подъем. Ну, сейчас тут не так темно, поэтому можно и выбираться спокойно. Так. Так, Рыба. Рыба, рыба, рыба. Рыба, которую я не могу ловить. Тут это ваша подзорная, подзорная труба. Так, мне нужны доски. И и, и, и, и, и ткань. Доски и ткань. Отлично, идем туда. Там какие-то кольки. Ну, на них, в принципе, заработать можно. один раз, наверное, надо будет помучиться просто. Вряд ли пару. Да, я же говорю один раз. Серьги. А, тут рыба. Неинтересно. Такой вообще, блядь, умный нашелся. Неинтересно, блядь. Так, там что? Драга. Вот как раз это нам надо, вот эти вот ткани. Можно было бы еще посмотреть точно, что нам надо, конечно. Было бы неплохо. А, время-то Можно, кстати, попробовать посмотреть, что тут. Сообщение, поручение, энциклопедия. А, блин, читай хоть что-нибудь, точно. О, удочки, катушки, свасть. О, тут... Ой, сколько всего. Надо успеть, надо все собрать. Но сначала ткани. И все-таки поважнее будут. Понятно. Так, хорошо. Хорошо. Все, кончились источники. Блин, тут еще что-то. Тут, тут, тут прям целый схрон всего. Низкий это не значит, что конец, правильно? Ух ты, кубок. Неожиданно. Так, доска, но ну, у нас, в принципе, место есть на доске Хорош Я думаю, надо будет много досок на новый этот Самый как Ой, все, уже стемнело, блять, пока тут все ловил Тут еще должно быть Ну вот где-то здесь же было Металлолом Место есть? Ровно на один как раз Ну, поехали ловить Ты, с ума будет сходить? Ну, ничего страшного Вот одного нам хватит А больше-то, в принципе, ничего и не влезет Как бы я не хотел Да, чтобы влезло Это нужно как-то прям вот, вот, если местечко было бы свободно Тогда не, не влезет все можно двигать обратно. Так. Карта. Мне куда-то сюда. Вот здесь, наверное, поспать могу. О -о -о -о -о -о -о -о. Да, да, да. Спать. Потом с матерьями разберемся. Ну, а вообще то эти все кольца и так далее надо бы уже продавать? А то что я насобирал? Эти все корабли, которые мне, получается, сигналили, были потоплены? Или только мне так кажется? Интересно получается Блин, ну вы просто посмотрите Не знаю, почему меня так это прикалывает А мне сейчас еще денег надо будет насобирать Отлично так, сухой док, поехали. Так, сначала сюда. было все логично. Ага, и сюда. Два, мет Два металла, -мап. Самое плохое, что, да, тут 4, 2, 3, 11. Еще какие-то, какие-то еще пластины, помимо всего этого, походу. Так, а как мне... Нет, не сюда. Наверное, вот не сюда и вот сюда, да? Ну, в трюм, ладно. Но это все идет в трюм. Пока что все это в трюм. Так, плюс 94. Пофиг. Да и все, и на этом будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх и логотик для обзоров. Пока. -пока.